Всем огромный привет! С вами на связи снова Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И в этом видео хочу поделиться с вами приятной новостью, которая, я уверена, вас обязательно порадует. Мы запустили мой сайт, такой большой музыкально-вокальный портал, на котором вы сможете проходить мои онлайн-курсы абсолютно бесплатно. В чем суть? Да, Есть у меня платные курсы, и вот на этом сайте будут бесплатные из всех видео которые я сняла для ютуба вообще за все время существования канала я сформирую бесплатные видеокурсы. Вы меня просили как-то на ютубе самом все это организовать, в плейлисты и прочее, но я подумала, что на сайте это будет сделать гораздо удобнее. Я думаю, вы оцените, как там это все устроено. Сейчас доступен только один курс дыхания вокалиста», но уже в ближайшие дни появится «Возрождение природного голоса» и следующие курсы, в том числе курс по риторике и прочее, прочее, прочее. В общем, будет много всего интересного. И я подготовила курсы таким образом, чтобы вы могли поэтапно проходить обучение, даны вводные какие-то задачи, знания, ну, какая-то информация о курсе, да, о том, как его проходить, на что обратить внимание, и коротенькое описание каждого урока, где прописано в том числе, сколько нужно делать, Раз, каждое упражнение. Я думаю, это будет очень удобно, и вам понравится такой формат работы. Но сразу хочу сказать, там в этих курсах будут в основном видео именно с YouTube, то есть те, которые есть в открытом доступе. В моих платных курсах более, ну скажем так, расширенная версия. Вот если взять дыхание вокалиста, то на сайте будет выложен экспресс-курс, хотя он также включает базовые упражнения, упражнения в технике СИП, упражнения продвинутого уровня для того, чтобы петь и одновременно танцевать. Но это такой экспресс. -курс хотите вот ну, скажем так полную версию расширенную еще больше упражнений еще больше техник то вы всегда можете приобрести уже большой курс с очень хорошей скидкой. Как я люблю говорить, цена доступна даже школьнику. Можно совершенно спокойно где-то в интернете, на той же, мне заработать на этот курс, если у вас есть такое желание. Но в этом видео все-таки хочу больше поговорить о сайте и о том, как вы сможете там бесплатно обучаться вокалу. Так вот, будут курсы, также вебинары бесплатные туда все организуем в отдельную, скажем так, страничку. И на этом сайте вы сможете читать полезные статьи про вокал. Ну, уже сегодня вы можете зайти и оценить тот контент, который мы для вас подготовили. И, разумеется, контент будет обновляться ежедневно. Также интересный раздел «Развлечения». И тоже мы здесь не ушли далеко от музыки. Вы можете проходить викторины, игры, угадывать исполнителей, рок-поп-группы по фотографии. Очень интересно, всем нравится. А также угадывать песню той или иной группы по строчке из нее. Ну, в общем, много всего интересного. Также... Буду постоянно добавлять туда новый контент на разные темы, поэтому обязательно заходите на сайт, добавляйте себе там в браузере его в закладке. В общем, будет много полезного и интересного. Если у вас есть предложение о том, что можно еще разместить на сайте. Какие видео полезности и прочее, любые ваши идеи я готова услышать и принять в комментариях к этому видео. Поэтому обязательно пишите, и я уверена, что вам понравится этот сайт, и вы будете совершенно бесплатно и с удовольствием заниматься по моим видеокурсам. Это будет всем полезно, потому что очень много набралось уже видеороликов. Пора их структурировать и организовать в какую-то одну такую строгую систему, но которая будет вам приносить максимум пользы. Итак, дорогие друзья, с вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Ставьте пальчики вверх, если вам нравится э, эта новость. Подписывайтесь, конечно же, на канал и увидимся с вами на сайте ЮДЗЕН на моих бесплатных э, видеокурсах по вокалу.